Вид всем моим подписчикам и друзьям мы едем в маленький город Балчик это тоже курортный город он находится на берегу Черного моря сегодня у нас такая вот погодка переменная облачность 18 градусов сейчас тут идет расширение дороги но это хорошо, пусть работает дорога нужна Балчик. Мы уже подъезжаем. Да, будем надеяться, что нам дождь не помешает. Немножко про Балчик тогда расскажу. Это обычный город. Он центр общины Балчик Добричской области. Недалеко он находится от Алпины и в 47 километрах от Варна. Население здесь по переписи 16 -го года было 19 875 человек. Но Википедия дает меньше населения одиннадцать и шесть тысяч человек. И куда остальных денег? Ну, остальные, наверное, поехали на работу после шестнадцатого года. Чтобы половина населения. Да, уехал. Ну, Между Варной и Балчиком ходит автобус рисовым довольно часто. А уже был указатель Балчики, что-то не видел. Mm -hmm. У меня такое чувство, что был в городе. Вот указатель Дорон кулак прямо, Тузла сюда, Гольф, Белая лагуна вот туда. Вот ну, здесь вот цветочки посадили. Это тоже отель. Сьют отель был. Вот супермаркет Мурска кончая. вот ресторан. А вот туда вот дворец Балчик и ботаническая городина. Но здесь почему-то все закрыто. Ну ладно, мы там остановимся и пройдем. Помнишь, мы проходили низом? Вот здесь. Просто это как бы другой вход Я не знаю, какой из них работает сейчас Вот сейчас это очень красивый парк Вот красивый вид Едем медленно, смотрим Очень красивый вид Здесь вот королевские виды Тоже написано Здесь вот красивый парк Да, здесь вот это очень красивое место Вообще в этом городе очень много зелени, и этот город очень любит иностранцы, англичане, немцы. Но русских здесь тоже очень много. Этот город подкупает вот именно своей такой парковостью и хорошей инфраструктурой. Но сейчас мы поедем вниз к морю. Нет, туда, проехать дальше, вот туда. И там из конца начать как бы нашу экскурсию. Мы уже находимся очень близко к морю. Море буквально находится справа, вот за этим рядом отелей. Вот здесь антик отель Интересно. И тут прямо море, море, и сразу видно вот за этим зданием. Поразительно. Здесь очень близко подходит эта дорога к морю. Сейчас мы эту дорогу дойдем до конца. Да, Здесь все очень уютно, красиво Все цветет Вот мы какой-то... О, смотри, как чудесно когда это мы загрулились вообще Это самый конец Балчика Мы оттуда, я сниму эту вот набережную Вот мы приехали на такой пляж На окраине Балчика Пляж еще не открыт Но очень красиво вот прямо на самом берегу находится бунгало этот пляж находится рядом с портом, слева от центра, но он огромный. Вообще в Балчике все пляжи очень маленькие, а вот этот пляж, видимо, они делают новый, потому что что-то не видно, они все начинают только строить, какие-то сарайчики тут. И здесь очень красивые горы, очень красивый вид. Ну и бунгало, конечно, о которых я тоже говорила. И вот этот комплекс, который стоит прямо-прямо на пляже. Вот там такой вид на балчик. И вон там виден даже минарет, который тут находится. Не могу сказать, что он очень чистый, но я надеюсь, что его еще приведут в порядок. Я подошла к морю, посмотрите, какая здесь заросли водоросли. Ужас, ребята. Ну что-то, наверное, будут делать. Почему так заросло все? От, отсюда такой сильный, такой яркий запах молодый. А вот здесь порт. Ну, мы немножко уехали от центра. Вот этот кафе работает. Вот эта Ох, какой памятник. Супермаркет. Мы стоим на стоянке супермаркета. А вот это такая зелененькая олейка. Мы были с той стороны этого порта. Смотрели этот пляж новый. А теперь мы с этой стороны. Но море... море здесь да, не аппетитно, ребята. Не аппетитное море. Здесь работает кафе. Рыбный суп продают. Кафе на самом берегу. Очень красиво. Богатый зеленчукова крем супа. Какая зелень. Так оживляет эти красные кирпичи. Не знаю, что это за здание. Это здание порта, я думаю, вообще-то говоря. Вот он, балчик. Вот это его центральная часть. Вот там находится ботанический сад с дворцом королевы Марии. Вот дальше идет большой такой длинный променад до самого дворца, и мы сейчас по нему пройдемся. Я поставила на пирсе, поснимала вид с моря, теперь поснимаем берег. Девушка закорает на пляже, наверное. Ну, а где это это флоксы такая клуба посидеть приятно в стенечке полюбоваться морем собачки вот они чипированные тоже здесь так же лежат как у нас на Злапах. А вот это стоянка для... Да, я думаю, что или велосипеды сюда, или эти роллеры. Сейчас можно посмотреть, что это. Эти стоянки должны быть велосипеды под наем. Ну, теперь нету. Ну, рано еще будет. Да, еще рано, но не сезон. Российский Союз уже инвестирует в этот город. Вот этот человек сидит, но я не понимаю, что он тут делает. Мы ему поставим камеру вот так, он будет сниматься. И можем и хорошо что? сниматься. Да, привет, мужик. Мы балчики. И вы тоже с нами. Да. А вон контент под скамейкой. Да, это правда, и не только. Сзади тебя тоже контент. А -а -а. Привет, мы тебя не тронем. Девушка загорает на пляже. Мы в зоне яхтенной пристани и порта магазины, кафе. Все открыто. Меня уже ждут в магазине покупать новое платье. Добрый день. Добрый Добрый день. день. Пожалуйста, уважение. Можно кофейку, капучина, если хотите птичка. Да, Хороший столик на море. Ой, да много у вас даже столиков на море. Да. Но один для вас. Спасибо. Забронировано. Хорошо. <связано> Мерси. Пока. Пока. Здесь набережная очень красиво. А это вообще цветы? Да, вот какой ресторан симпатичный. Столько цветов. О, они искусственные. Вот это искусственное зале. Как красиво. Добрый день. Сколько, сколько цветочков? Красиво. Вот этот, да, да. Да? Вот отель работает, Антик, классно. Вот тут ресторан. Все рестораны работают, все открыты. Прошу вас? Да. Супер магазин ресторан. А только туристов нет, и а так все отлично. Ну еще пятницы, да, и думаю завтра будет много народу. Кружку не хочешь На себе круги. прикупить? Это кружки. Хочешь картину тебе пять лево? Тут еще не открыто даже. За три лева пять минут. Приезжайте, Балчик, тут красиво. Так, и что за цены у нас? Салаты. Сейчас мы проверим. Да, Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь тарелки. Да, здорово. А это то же самое? Это болгарский. А, болгарский. ясно. Мы тоже по-болгарски можем. Чуть-чуть болгарский. Креветки на гриле. А мидии с луком. Все рестораны работают. И отели тоже. Вот, смотри, тут арт-галерея вот Здесь, правда, Монако Пицца с моцареллой Опять рестораны Рестораны, отели и ресторан. Все меню здесь опять есть Ну, не могу сказать, что цена здесь, конечно, дешевая Но ну, дешевле, чем в Монако, я думаю но Определенно дешевле, чем в Монако Но теперь вы поймете за что люди любят Балчик? Смотри, какой красивый. Марина Шоп Центр. Марина Шоп Центр, пойдем? Вот итальянский ресторан. Да, вот здесь вот работает Шоп Центр. Так красиво. Я Hello. еще хочу. хелло О, слушай, это какая красавица. Ты какая красивая, какая молодец! Вот ну, как Спасибо. ты прыгаешь, супер! Он услышал свою речь. Да. Понимаю. Понимаю. Да. Все команды на русском языке. Отлично. Слушай, ну как это снимаем, хорошо выглядит, как красиво. Это моряк, приехал с моря и пьет напитки. Мастика написано То есть он пьет мастику Наверное, он заболел. Потому что мастика пьет. Давай. На двоих. Давай. White House приглашает. Очень дешево. Какая береза в центре. Русская. Абсолютно в белом доме. А вот смотри, как красиво. Ну да, это пальм бич. А бич вот с этой стороны. Здесь пальм бич. <связывая> Бургеры, смотри, какие толстые. <связывая> <связывая> <связывая> Добрый день. Ну просто здесь нет пляжа, а там был пляж. Я именно хотела бы показать, что здесь, в принципе, есть пляж, потому что здесь нет пляжа Каспикового. Так, а вот Макарон или Макрон? Кто это? Макарон или Макрон? Макарон. А тут какая-то жизнь, просто жизнь. Красиво. Это настоящее. Как красиво. Да просто пик коммунизма. Красота, правда? А вот здесь прямо море, смотрите. А вот тут фиг вам еще не законченный. А, это дельфин. Супер. Он такой маленький, уютный пляжик. Я предлагаю пойти вон туда, да. на эту горку и на пляж. Да, прекрасно. Не выкучайте, я здесь. О, пацаны купаются в центре. По-моему, к нам идет дождь. Надо же, ребята купаются. А, сегодня 14 мая. Может быть, и ничего, середина мая. А вода грязная. Почему такая грязная вода здесь? А, какая грязная вода здесь. Уже. Смотрю на девушек, которые купаются. Хорошо, если я это езжу. Да, потому что я так прямо снимаю. Какой чудесный вид. Маленький пляжик. В окружении гор, прекрасные отели рядом. Единственное, что подкачало, это море. Виды прекрасные, но море грязное, реально. Вот э, бич клуб. Давай по чашке кофе, наверное. Ну что, пошли в бич клуб? Тимати ли нечто за ядание? Балочки, прекрасная У -у -у. погода, да? тепло, но не жарко. Да, не жарко. Кофе? Зачетно? У -у -у. Мариновый. Малиновый? Да. Бамбалайло. Что не нравится? Может. Бамбалайло. Хорошо. Тогда мы возьмем делочку. Культурно. Ой. Что у нас там? Эти ребята все купаются. Угу. М -м. Один человек, одна голова торчит. Он купается, он вон еще один. Купальный сезон открыт для а кого-то. Ну что? Красавчик, ничего такого дитя, вкусного, нет. А вот эту Венеру, Милоску. остров разбитого корабля поднятого с одном моря. Это шлюпка. А здесь, кстати, вода с этой стороны почище, где ребята купаются. И вот там это албена. А за ней золотые пески. Все рядом. И, конечно, вы не будете отрицать, что балчик имеет свой особый колорит. Балчик это нечто особенное. Да он домашний. Вот такая прекрасная набережная в Балчике. Она не всегда была такой. Действительно, Евросоюз, наверное, дал им деньги. И это место стало напоминать какой-то цивилизованный европейский курорт. Видимо, здесь это защитные сооружения. Поэтому пляжей здесь практически нет. Недостаток мы здесь уже обнаружили. Отсутствие больших пляжей, рассчитанных на скопление людей. Но здесь, видимо, люди особо не собираются. Здесь в основном пожилой контингент. Ну правда мы видели купающихся и молодых ребят. Ну кто понатеет купание, можно в бассейне можно купаться в бассейнах много. Бассейнов много в комплексах, да. Просто, конечно, и самый большой недостаток на мой взгляд это море. Сейчас оно просто грязное. Я не знаю, в таком море купаться даже и не захочется. Просто вот впереди нас еще один маленький пляжик. Но не считая того большого пляжа, который мы снимали, и он, видимо, только еще делается. Вот здесь можно. Олечка хотела запустить дрон, но оказалось, увы, зона требует авторизации. Вот вид на балтик. Вот приезжайте, снимайте апартаменты. из Батчатани Память какому-то водолаза. Мы находимся на другом конце променада в Бальчике Здесь уже есть стоянки машин, которые рассчитаны наверняка на то, что люди будут посещать дворец Мари Ресторан тут хороший работает ли перец да. тут сейчас мы посетим ботанический сад и прекрасный вид на ботаническую городину и дворец королевы марина а тут вот уже один товарищ ожидает запах моря Да, чайки сидят на всех камнях здесь тоже и тут видимо им тут раздолье